Наша серия расследования цены на рынке это просто пи... в него всегда нужно прям заглядывать и это яркий пример того все четко у всех это недопустимо делать здесь нечего как выбрать дом для покупки с вами я андрей чирова и сегодня наша серия расследования мы с вами посмотрим все нюансы мы зайдем за угол дома мы поднимемся на крышу, и я вам расскажу о том, на что обращать внимание, если вы выбираете дом для себя. Добрый день, вы попали в агентство недвижимости Domian.ru, здесь работают агенты. Сейчас я вас проведу по офису, у нас здесь стойка рецепшн, офис менеджер. Дальше у нас идет комната, где обучаются новички. Тут идет процесс обучения как Дальше я вам покажу кабинет, где работают велтеры. Эти риэлторы, ну, как правило, очень сильно работают на свой имидж. Они никогда в жизни не посоветуют клиенту, застройщика, который делает тепля. Вот это карта города. Допустим, северный микрорайон. Он разбит на маленькие кусочки. Каждый агент занимается своим кусочком. И он в этом районе большой специалист. Надо обращать внимание на то, что в агентстве недвижимости. Должна быть специфика, агенты занимаются каждый своим кусочком. Называется это специфика участковый риелтор. Если в агентстве это практикуется, тогда мы находим самого главного, лучшего участкового риелтора, в, конкретно в том районе, в котором хотим купить дом. Он точно знает всех застройщиков, которые там строят. У него есть черный список застройщиков, серый список застройщиков, белый список застройщиков. Он знает, когда какой дом начал строиться, когда он строился, как это происходило. То есть он знает всю подноготную по каждого дома. По потому что даже у лучших застройщиков иногда бывают дома, которые, сам понимаешь, ну, не очень получился. Самая главная сторона процесса это клиент. Не будет клиента, не будет ни строителя, ни агентства недвижимости. Вот можешь как-то. Классифицировать клиентов, какие они сейчас, какие критерии они предъявляют к выбору дома. Если человек продает трехкомнатную квартиру и хочет поменять ее на дом, да? дом должен стоить немножко дороже. В их понимании клиентов. А лучше за эти же деньги. Второе. Они э, на сегодняшний день предъявляют требования, что они хотят видеть дома, которые практически закончены на 100%. То есть им интересно уже с ремонтом. Если раньше мы говорили, что мы строили голый строй вариант, черновой, потом тренд пошел на чистовой строй вариант. И сейчас он Сейчас тренд, тренд идет, он держится, но тренд уже идет на то, что люди хотят с каким-то минимальным ремонтом. Почему они это хотят? Потому что это можно вложить, например, в ипотеку или потому что... Потому что у людей нет дополнительных денег. Они хотят купить уже готовый дом, а все прекрасно понимают, что ремонт до 30% стоимости дома. Первое. Люди хотят, если меняют квартиру, разменять ее на квартиру на земле, то бишь это на дом, где же деньги? Второе, они хотят а, за те тот бюджет, который выделяют, увидеть дом уже готовый с отделкой, чтобы да. не да. иметь да. дополнительные да. сложности, трудности. Да. Давай так, чтобы там красивая цифра какой-то третий основной критерий, да, чтобы мы смогли сказать вот три важных критерия. Ну, еще важный критерий это место. Это место должно быть, если раньше мы готовы были покупать дома просто в садоводческих товариществах, то теперь мы хотим покупать дома там, где уже есть какая-то инфраструктура. Я вам предлагаю прямо сейчас писать комментарии на тему того, какие критерии у вас есть при выборе дома или какие бы критерии вы предъявили к будущему своему дому, и если эти критерии действительно для вас важны, то мы их можем обсудить уже в комментариях или там в следующих сериях, мы их затронем. Мы должны посмотреть три дома и среди этих трех домов выбрать один дом, который мы могли бы купить. Поэтому обратимся за помощью к нашим экспертам. Паша, нам нужен самый лучший специалист по подбору домов. Мы вызываем лучшего риэлтора, участкового в своем районе, компании «Домиан». Да, слушайте. Осень, приветствую. Мы тебя ждем через две минуты. Как долго объект этот продавали-то? Запрос был, когда человек сказал, я хочу понимать не площадь, а окружность своего дома. Mm -hmm. Сразу вспомнили про наш эксклюзивнейший объект. Слава Богу, что у него в кошельке была как раз эта сумма денег, и мы продали его буквально за полчаса. Добрый день. Привет, привет. Привет. Я хочу дом в районе Камышевахи. Mm -hmm. а, есть понимание, что мне нужен дом. На 5 человек. И есть бюджет в районе 10 миллионов рублей. Мы оттолкнемся uh -huh. от того, что главный параметр это кирпич. Uh -huh. Мы оттолкнемся от того, что дом должен быть теплым и безопасным. Все остальное это уже твоя работа, твоя головная боль, и от того, как ты с ней справишься, будет зависеть, заключать договор или не заключать. Надо сначала его осмотреть, а потом говорить, покупать его или нет. Купить. Приличное число. Минимум домов 10. 90. Один. Один? Если там есть обои или дизайн, надо оценить, нравится тебе он или нет. Крышу. Дверь, чтобы не обвалилась. Окна. Инструкция. Итак, мы приехали выбирать дом. Какие вопросы задать, чтобы понять, что этот дом построен хорошо, или чтобы понять, что этот дом построен плохо? Из чего стены? Угу. Вопросы задать. Из чего пол? То есть немножко углубиться немножко в конструктив. Углубиться. То есть, если нам дом нравится визуально, если нас устраивает планировка, дальше к техническим параметрам переходим. Какой фундамент под этим домом? Лента э, залита в форме перевернутой буквы Т. Давай поговорим о том, на что обратить внимание, когда мы смотрим на кирпичную кладку. Шов не должен быть пустым. Шов выступающим, в принципе, имеет место быть. Смотрим на то, чтобы шов был равномерно заполнен раствором. Обращаем внимание на сам кирпич. Любая кладка должна быть армирована. Как да. понять, армированная эта кладка или нет? Если Ты, говоря, в принципе, всегда рекомендуешь хотя этим, бы спросить, да? С этим не сталкивались, да. Единственное, что просят показать фотографии, как поэтапно складывались стены. А давай проведем такой эксперимент. У нас сейчас есть два дома. Да. А, на одном кирпичная кладка да. и на другом. Давай сравним, где кирпичная кладка выполнена лучше. Что ты можешь сказать? Какую бы ты выбрал? На самом деле выполнялась и эта кладка, и та одними и теми же людьми, бригада из четырех человек. Вопрос был в том, что здесь геометрия по горизонту. Ну швы-то понятно здесь можно заполнить. Все, все четко у всех марок, mm -hmm. у, всех, у всех производителей. Но Здесь горизонтальный излом, он меньше. Два дома да. отличаются только производителем кирпича. Да, да. Теми же руками на тех же материалах да. сделаны. И здесь невооруженным глазом видно, что геометрия кирпича лучше, да. а следовательно и дом выглядит предпочтительнее. Напишите свои комментарии, какой цвет кирпича нравится вам, и выскажитесь вообще, как вы считаете, важно ли обращать внимание на качество шва, или это второстепенная вещь. Самое главное, это крыша над головой. Да. Давай поговорим о том, как распознать, крыша годная или негодная? Надо залезть, ну поговорить, конечно, с собственником или с представителем собственника, из угу. чего делалась крыша. Я, как человек, который занимается строительными материалами уже больше 10 лет, могу сказать следующее, что когда вы выбираете кровлю, вы обращаете внимание на то, антисептирован брус или нет, то есть цветной он или не цветной. Второе, утеплена кровля или не утеплена. Какой вид утеплителя используется, какой вид черепицы используется на этой кроли. Может быть, самый дешевый, тонкий, либо это премиальный какой-то, как на этом доме. Да? Из всего этого складывается качество крольного покрытия. В любом доме на продажу всегда есть слабые места. Одним из слабых мест является как раз узлы примыкания разных конструкций, на которые обычный человек не всегда может обратить внимание. Сейчас я вам покажу один из таких узлов. Вот, например, узел примыкания цоколя к облицовочному кирпичу. Правильно сделать, чтобы этот узел и этот кирпич он был дальше, чем кирпич облицовочный, чтобы можно было потом произвести отделку. Здесь же наоборот. То есть в каком-то месте цоколь выходит за облицовочный кирпич, а в каком-то месте цоколь наоборот он под облицовочным кирпичом. Здесь можно сделать нормальную отделку, там нормальную отделку сделать можно будет с трудом. Что такое окна? Окна это не только красивый внешний вид, но это и пропускание воздуха, холода ветров внутрь вашего помещения и есть такой хитрый узел как примыкание окна с облицовкой в него всегда нужно прям заглядывать вот так вот мы там должны увидеть уплотняющую ленту которая сделает ваше примыкание наиболее плотным данное окно смонтировано по госту и очень низкая вероятность того что оно будет продаваться что такое перемычки перемычки это как правило уголки металлические уголки которые расположены над в дом, над выходом в дом, над окнами, очень важно обращать внимание, как они смонтированы. Это должно быть аккуратно и в идеале, чтобы ширина перемычки она равнялась ширине кирпича. Достаточно посмотреть на качество раствора достаточно посмотреть на то, что есть щели и достаточно посмотреть на то, что ширина перемычки меньше, чем ширина кирпича. Моя оценка этим перемычкам очень плохо все кроется в мелочах вроде бы красивая картинка дома красивый кирпич вы себе таким его и представляли темно-коричневым или светло-желтым но примыкание стены кровли примыкание окон к стене примыкание фундамента к стене на все на это нужно обращать внимание и это яркий пример того как примыкания не должны делаться я как эксперт говорю о том что примыкания на этом доме сделаны плохо Качественные входные двери, они, во-первых, дорогие, во-вторых, они тяжелые, а в-третьих, самое главное, они безопасные. Поэтому, если вы на входе видите примерно вот такую дверь, это говорит о том, что построили дом лучше, чем тот дом, в котором стоит китайская дверь, например. И дверь это показатель того, что этому застройщику точно можно доверять. Мы видим, что в этом доме идет внутренняя отделка. Как правило, большинство домов строятся в стройварианте и продаются в строй-варианте, либо под чистовую отделку. Да. И, наверное, самый э, первый вопрос, который должен быть, а из чего же сделаны стены? Стены в два кирпича. Когда вам говорят, что стены построены в два кирпича, это говорит о том, что дом будет теплый, дом будет энергоэффективный и дом будет надежный. Если мы строим дом для себя, то мы строим как положено. В два кирпича используем только кирпич. И он хороший, теплый дом. К сожалению, если мы хотим продать этот дом выгодно и хоть что-то заработать, то в два кирпича мы уже построить не можем. Мы строим в полтора кирпича с использованием всевозможных материалов, утепляющих и так далее. Цены на рынке они не растут. Они остановились на месте и очень большая конкуренция. При большой конкуренции цена старается быть минимальной. Поэтому застройщикам, в принципе, что несколько лет назад, что сейчас, очень тяжело приходится в конкурентной борьбе. Они выбирают из самых доступных материалов, но самый лучший. И вот тогда мы этот материал используем, и мы им заменяем, допустим, ту же половинку кирпича, но это будет утеплитель. По стоимости это дешевле, вот за счет этого идет экономия. Но дом не страдает в качестве. Если вы зашли на стройку и совсем случайно увидели, что на стройке стоит уровень, или провила, не стесняйтесь их взять. Взяв уровень, вы можете приложить его к любой стене и посмотреть вертикальность стен, ровность той поверхности, которую вы проверяете. Допустим, уровня нету. Берем в данном случае не просто рейкой, берем провила и приставляем его к стене. Если зазоров световых вы не увидели или увидели, но не очень маленькие, это говорит о том, что качество отделки... Хорошая. такой дом смело можно рекомендовать на покупку обязательно опустите свои глаза вниз и посмотрите как сделан пол если на полу нет трещин если стяжка ровная то смело можно говорить о том что ваши затраты на финишное покрытие пола будут минимальными важно обратить внимание на то как выполнена система отопления как оценить хороший радиатор или плохой хорошо будет дом прогреваться или плохо внешне по крайней мере можно определить по толщине если толщина радиатора алюминиевого 100 миллиметров то это будет нормально более менее заводским mm -hmm. параметром будет соответствовать это наш третий объект в него очень приятно зайти все чисто подметено белые стены лично мне планировка дома очень импонирует но мы идем дальше и как всегда обращаем внимание на нюансы я поднимаю голову вверх и что я вижу Подшивка потолка, рейка находит одна на другую. Это недопустимо. У меня сразу возникает вопрос, а как же тогда сделана кровля? Я вижу трещины по углам дома. Это говорит о том, что с фундаментом могут быть проблемы. Я смотрю прямо, и я тоже вижу трещины. Это также говорит о том, что что-то с этим домом не так. Самое качественное слово это пить. Это на ступеньку не похоже, это просто похоже на тот геморрой, который будет с вами до конца жизни. Вы это никак не закроете и будете на это постоянно обращать внимание. Если вы пришли выбирать себе дом, возьмите свою левую ручку, приложите ее к стене и пройдите всю стену. И когда вы будете идти, менять левую руку на правую, потом правую на левую, и в итоге вы дойдете до того места, где ваша рука за что-то зацепится, а это будет трещина. И если есть трещина на кирпиче, то сразу уходите с этого дома. Делать здесь нечего. Арсенти, ну что, я хочу поблагодарить тебя за то время, которое ты нам уделил. А, на мой взгляд, мы посмотрели очень много как плюсов, так и минусов. Я с уверенностью смогу рекомендовать тебя своим друзьям для выбора дома. Ну а тебе желаю успехов, процветания. Спасибо. Успехов. До свидания. Давай, пока. Спасибо. Друзья, ну что, вот и закончилась наша серия о том, как выбирать дом на продажу. Много очень нюансов, очень много трещин, очень много примыканий, очень много всяких разных конструкций. Еще раз напомню, если вы не профессионал и не знаете, как разобраться в качественном строительстве, обратитесь к профессионалу. Ну и, конечно же, самое главное, не забывайте о том, что на канале Андрея Чирвы мы о стройке знаем все, любой ваш комментарий. Любые ваши вопросы будут обязательно освещены в наших сериях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!